Всех приветствую. Хотел сегодня, короче, вам рассказать одну вещь. Я сегодня чуть не попался на один развод. Сейчас я вам все подробно покажу, расскажу, короче, может кому-то будет полезно. Это произошло буквально час назад. И сейчас я звонил своему товарищу, он тоже недалеко от меня, здесь живет в Красноярском крае. В друзьях у меня ВКонтакте есть И тоже меня осенила эта мысль Когда я сам чуть не лоханулся Думаю, надо позвонить ему, узнать Ну, он там случайно не участвовал В этом розыгрыше, короче Звоню ему, оказалось, что он в это Самое время, когда я ему звонил Он не смог взять трубку, он как раз разбирал Там этого чувака С этого сообщества, который пытался Обмануть меня его, и я думаю, что Многих людей он уже обманул Ролик так быстро не запишешь не выкинешь его в YouTube, да, и чтобы там люди, это, увидели его. Только мои подписчики увидят там, да, максимум. Если там, как сказать, этот ролик пойдет дальше, может быть и другие люди увидят. Но уже, наверное, поздно, потому что сто пудов уже там народ деньги переправил, короче. Ну, сейчас подробно опишу, расскажу, что за развод, короче. Я чуть не поймался, прям конкретно. Сейчас покажу. В общем, вот такая вот картина. Видите, шурповерт Макита. А, пришла мне, то есть, или где-то я увидел, или что. То есть, ну вот, читайте. Интернет-магазин, стройматериалы, инструменты. Дорогие друзья, наш магазин дали шурповерт Макита тому, кто пройдет опрос в сообщениях нашего сообщества. Вот ссылка. Ссылка там, короче, вот две ссылочки. Вот одна ссылочка, вот вторая ссылочка. Они переводят просто в сообщение. И тебе задают вопрос... <кхе> Сейчас покажу. Дальше. Так, переходим по ссылочке, допустим, по этой, да? Вот. И все с самого начала я покажу сейчас. Так. Вот. Здравствуйте. Блин, телефон плохо фокусирует, ну ладно. В вашей семье есть автомобиль? Руль в вашем автомобиле располагается слева или справа? Я пишу нет автомобиля. Ну, ниже. Хорошо, это уже сегодня. То есть вот это сообщение было 16 сентября, когда я пошел, ну, перешел по ссылке. А это уже сегодня, сегодня 18. А, хорошо, вы зарегистрированы под номером 101. По ним и будут определены победители. А, да, под ним там, короче. О результатах мы оповестим вас ссылкой на YouTube. Так, здравствуйте, вы участвовали в розыгрыше от нашего магазина. Поздравляем! вас с выигрышем. видео можно посмотреть тут. ну и я такой счастливый, короче, нажимаю ссылку, где она там. вот она. переходим сюда и смотрим. <с> вот ролик пошел без звука. случайное число сейчас будет выбирать. типа там короче участвуют 277 человек и вот сейчас будет генерировать число. Ну, давай уже 101. Как вы помните, я был под номером 101. Я счастливчик. <laughs> ну, короче, да, они сейчас там. Сейчас еще вернемся на YouTube. Вот они пишут. Давай. А, не нажал. Где-то мышка у меня вот вот он пишет выигрышный номер 101 поздравляем все на этом ролик закончился так идем обратно все читайте Здравствуйте, там мы участвовали, ттд. Короче, пожалуйста, сообщите из какого вы города. Ну я написал, что я не из города, а из деревни. Так, сейчас маленечко. Так. А ну вот. Хорошо, наш склад находится по адресу там Курск. Т -т -т -т. Также можем осуществить доставку почты РФ. И здесь уже вот такая фотография. Перфоратор Bosch. А вот.. Вот такой должен был мне сюрприз попасться. Такая, короче, картина. Возвращаемся обратно. Так, ну чтобы я не буду полностью свой адрес показывать. Сейчас я маленько так сделаю в сторону. Где у меня? Вот он, да. Опс. Дальше. Диалог такой. Есть два способа доставки. Стандартный. Время доставки от 7 до 14 дней Стоимость составляет 370 Ускоренный, время доставки от 3 до 5 дней Стоимость 507 рублей Ну, так, в обоих случаях высылаем код для отслеживания посылки При получении платить ничего не нужно Сам набор инструментов бесплатный Ждем вашего решения Я, конечно же, пишу ускоренный Пускай там 500 рублей Че, перфоратор, думаю, там Он дорогой, бошевский еще, думаю, ладно ну и все, и вот написано, написано, хорошо оплатить можно переводом на карту такую-то, в течение какого времени ожидать оплату. Ну там т -т, т т т я пишу в течение часа оплачу. И бегу, короче я. Открываю Сбербанк онлайн. Сейчас поверну. Открываю Сбербанк онлайн. Вбиваю. А, ну захожу там платежи, переводы. И понимаю, что там пишут клиенту Сбербанка на карту или другой банк. И я не знаю, к какому банку это относится. Ну и пишу, пишу дай им дальше. Смотрим. Так. Вот я пишу. А это номер какой. А это номер карты какого банка? Да что ты, блин. Чтоб я перевел через Сбербанк онлайн. Тишина. Дальше идем. Что я там написал я участвовал в розыгрыше шуруповерта а мне сейчас написали перфоратор ну и отправляю им эту ссылочку ну то есть которую я у себя на страничке сделал ну репостнул короче тишина дальше пишу как с вами связаться для уточнения некоторых моментов вы можете ответить на вопрос опять тишина короче Ну вот это вот уже пока не читайте после вот этого сообщения я думаю, короче, позвоню-ка я своему товарищу, потому что я увидел в группе, вот в этой вот, один друг, общих друзей, один друг. Ну и все, я звоню Денису, говорю, Денис, а, я ему звоню, он трубку не берет. Думаю, блин, сейчас тоже денег, не дай бог, кинет, короче, деньги уйдут. Я ему в WhatsApp уже там набрал. Все, он мне перезвонит, я говорю, ты случайно там, говорю, не играл в розыгрыше? А, ты случайно, говорю, не выиграл там перфоратор? Ну и все, слышу, он смеется, но. Денис работает ну, в органах, то есть, и он уже сидел, пробивал вот эту всю систему в этот момент, когда я ему звонил. Короче, развод, очередной развод, ну, я прям в это поверил изначально, короче, побежал оплачивать деньги. Так что будьте внимательны, даже здесь уже, по-моему, у всех, кого можем было обманули, уже деньги по-любому там все скинули. Ну, все равно будете играть. Участвовать в таких со в сообществах Проверяйте хотя бы создание этого сообщества Когда оно там создавалось Это сообщество, которое меня чуть не обмануло Оно со создавалось 15 сентября Но я сразу-то не смотрел, это я сейчас посмотрел 15-го мне пришла вот эта херня Куда я ну, поучаствовать То есть И 15-го это 15 числа этого вот сентября, вот три дня назад Было создано это сообщество короче вот такая канитель, ну мы с Денисом поговорили, поржали там туда-сюда он говорит, ну спасибо, что позвонил, ну что предупредил, как бы, все равно бы он не оплатил бы потому что его не, там вообще ну, не обмануть, ну мало ли там всякое, я переживал, думаю, мало ли сейчас скинет денег забыл подчеркнуть, когда я Денису позвонил, короче, и он говорит, да, я тоже участвовал я говорю, ты случайно там, ну ты выиграл? он говорит, да, выиграл я говорю, ты случайно не под номером 101 выиграл? Он говорит, да, под номером 101. То есть все под номером 101 выиграли. Так что это счастливый номер. Все, кто... Короче, все, кто выиграли. Все под номером 101 на ютубе. Вот в этой программке, в которой он там делал. Генератор случайных чисел. Так что у всех один и тот же номер. Вот такие дела. Ну дальше смотрите. Ну и все, ему поговорили. Я пошел, сел за компьютер. И мне приходит... СМС -ка. Когда я писал, вы можете ответить на вопрос И вот, оплачивайте лучше на эту карту Уже отправили другой номер карты Я пишу, чтобы мне отправить Я должен знать, к какому банку относится карта Он пишет, это карта Банка Урал СИП. <coughs> Если у вас Сбербанк, то ну, это все понятно, короче Объясняет, как это все перевести И я Так, у меня выключено, да, здесь еще. Сейчас, секунду я ему уже не писал, а голосовой отправил. Я писать устал. Скажите мне, а все-таки это шуруповерт, который разыгрывали, разыгрывали изначально, или это перфоратор, который вы мне сегодня отправили в фотографию? Там шуруповерт был зеленого цвета, а сегодня вы мне отправили в фотографию, в фотографию перфоратор в синей коробки синего цвета Бошевский. А там вообще магита была. Ну как бы уточните вот этот момент. Ну вот и все. И опять тишина. И никто ничего не отвечает. Вот такой вот развод. Не бывает бесплатного сыра. Вот такие вот дела. Короче, может кому-то будет это полезно. Кто-то уже может с этим сталкивался. Пишите комментарии. Ну, по возможности распространяйте. Потому что я уже вконтакте у себя на страничке. То есть написал там, что... Ну, спрашивал у людей, кто участвовал в этом розыгрыше, чтобы объяснить людям, что это развод Короче, вот такая вот херня Ни шуповерта, ни перфоратора, еще и денег чуть не лишился но. Вроде как бы, блин, я с этим делом вообще, ну, нормально То есть меня тяжело там обмануть, потому что я всегда все проверяю А тут что-то как будто, я не знаю, прям почитал и все, и полетел, взял этот телефон Открыл Сбербанк онлайн, уже карту забил ну, то есть, в поле, где карта забивается. Уже хотел перевести, потом думаю, а куда, кому я перевожу-то. На какую карту, кому она принадлежит, короче. Ну, и все, и получилась вот такая канитель. Денис, тебе привет. Будь аккуратен. <с three> все, всем пока.